счастливым. Причина такого мышления заключается в том, что всегда, когда есть какая-то внутренняя трудность в сердце, она всегда, ну, включиться на то, чтобы с ней, над ней трудиться очень сложно любому человеку по природе. Но когда человек знает, как это делать, этот труд души, он знает, что это такое, он потом становится очень благодарным за то, что это было, что эта трудность была, потому что он получает другие горизонты судьбы в результате. Поймите, что часто бывает так, что те люди, которые действительно имеют безоблачную жизнь, они не развиваются как личность. И, может быть, это и есть самое настоящее проклятие, а не благословение. Понимаете? То есть, вот представьте у человека все хорошо. Был такой интересный эксперимент с крысами. Крысам сделали все хорошо. И они в третьем поколении выродились, просто все поумерли. То есть это, вся эта колония была уничтожена со, сама, потому что она э, ну, не смогла даже размножаться. Причем интересный момент произошел. Э, на, на первом этапе вырождения они перестали жить по парам. На втором этапе у них начались одно, однополые отношения. А на третьем этапе они вообще перестали иметь отношения с кем-либо. И причина такого замыкания ⁇ это излишняя самоудовлетворенность. Когда человека все хорошо, ему больше ничего не надо, допустим, часто у женщин так бывает, у нее все есть, она живет одна, ей не надо даже много работать, и она постепенно просто замыкается настолько, что не может даже подружку себе найти. Знакомая ситуация? Слишком все хорошо. Никто не кивнул головой, потому что такое мышление, которое я сейчас проявляю, оно странное, может показаться странным. Потому что люди часто именно это и считают самым лучшим, что может быть в жизни. Но жизнь наша, к сожалению, предназначена для других целей. У вас сейчас идут экзамены, поэтому я попросил, чтобы вы взяли микрофон. Я это четко вижу, что ну, ваше мышление может вас привести сейчас к тому же исходу, что у ваших двух родственников, или к э, большой победе над своей судьбой. Два варианта. Просто так вы жить не сможете. Поэтому вы пришли сюда на лекцию. Потому что я находился в такой же ситуации, как вы, Порядка 35 лет назад, когда я был юношей, у меня была очень тяжелая ситуация в жизни. У меня был выбор или ну, под откос, или восстать против этого всего. Я выбрал второе, потому что ну, мужчинам это свойственно, побеждать судьбу. Женщинам сложнее. Почему? Потому что волевой фактор значительно слабее значительно слабее у женщин, чем у мужчин. Но у женщины есть колоссальное преимущество. Если женщина помещает себя в правильную среду, если она с верой слушает, если она делает то, что в этой среде делают, то она гораздо быстрее решает свои проблемы, чем мужчина. Доказательством тому является мой опыт жизненный, который связан с моими лекциями. То есть мы провели серьезное исследование в области общественного здоровья, то есть это особый раздел медицины, который занимается изучением как раз жизни человека, качества жизни. И на этих лекциях я защитил свою кандидатскую диссертацию. То есть они показали четко, что женщины в в два раза быстрее усваивают материал и в два раза быстрее меняют себя в жизни благодаря слушанию и благодаря э, социальной среде. Именно поэтому на лекции по статистике в три раза больше женщин приходит, чем мужчин. И причина заключается в том, что у женщины волевой фактор становится очень сильным. Если она попадает в какую-то атмосферу, которой она получает поддержку, веру и ну, такое общее сознание какое-то, которое бы дало ей силы жить. У меня часто бывает, что жена, чтобы пораньше встать, она созванивается со своей подружкой и договаривается с ней. Говорит, ты говорит, завтра встаешь раньше? Так да, говорит, я встаю. А и моя жена говорит, и ты мне тоже позвони. Спроси меня потом, я встала или нет. Когда вот такая взаимосвязь происходит, то женщине очень легко делать все как надо, потому что у э, женщины очень сильно работает не индивидуальное волевое усилие, а коллективное. И так как вы имеете мало контактов, у вас есть подружки? Нет. Вот в этом вся проблема. Вам надо учиться вести себя в ту среду, в которой вы сможете развивать себя как личность. И если вы это сделаете и начнете дружить с женщинами ну, такими же, как вы, то тогда вы победите свою судьбу без всякого сомнения, потому что у вас волевой фактор очень сильный. Вы, например, заставили себя прийти себя на эту лекцию. Вам не хотелось сначала так ведь. Вы пришли, заставили себя. У кого такая же ситуация? У кого тоже нет подружек? Вот одинокая жизнь. Повернитесь назад. Вы повернитесь назад. А вы руку поднимите. Вот с ней познакомьтесь после лекции, хорошо? Бог как рядом посадил, что сразу все решать, все вопросы. Мы почти собрались, я так знакомлюсь, обычно люди, ну, когда скажешь, там, вот, я такой-то, у меня какие-то заслуги, это вызывает подозрения, но когда мы начинаем близко общаться, то, ну, кому нравится такое общение, тот и понимает, что он попал туда, куда надо. Кто из вас вообще первый раз меня видит? Поднимите руку. Не, не, вообще и слышит, первый раз видит и слышит. Ага. Спасибо. Не так много людей, поэтому я небольшую вводную сделаю, потому что у меня есть определенный фундамент, на который я опираюсь в своих лекциях. Я сейчас уже начну с вами беседовать. Этот фундамент нестандартный. И ну, кому-то это нравится, а кому-то нет. Но так или иначе вот он нестандартный. И я, в принципе, знал, на что шел 20 с лишним лет назад, когда вот именно основывал свои лекции, свое понимание вещей на древней культуре. Потому что ну, часто это людьми, людьми не понято, некоторые говорят, что это опасно слушать такой материал, потому что это может вовлечь тебя в какое-то другое учение там и так далее, веру и так далее. То есть так некоторые ко мне с опаской относятся, потому что они думают, что я куда-то людей вовлекаю, хотя на каждой лекции я всем постоянно говорю, оставайтесь при своих взглядах, не надо ничего менять. Вот, то есть сама методология подачи материала основывается на древнем ведическом знании, мне очень, очень удобно так размышлять, потому что психика человека там рассматривается как, как тело, психическое тело, которое действует по своим законам то не то, что один психолог так считает, у нас такая психологическая школа, а у нас противоположная психологическая школа. Здесь нет вариантов, как размышлять, потому что есть эти законы отношений между любви, основываются на самом строении человека. И вы сейчас это именно в психическом строении, тонком строении. На, на этой же основе я разрабатывал 20 лет свои методы лечения. То есть они все связаны именно с психическим телом человека. Это такая достаточно новая медицина. Но мы пытаемся ее также доказывать. У нас есть уже научные статьи по тему методик, которыми я пользуюсь. Вот, другими словами, будет небольшое вступление сначала по поводу того, на что я опираюсь, когда я рассуждаю, как, какими методами я пользуюсь, чтобы общаться с людьми. И а, как будет протекать лекция. Это для тех, кто вот поднял руку несколько человек, потому что в основном люди со мной уже знакомы, которые приехали. Итак, а, веды считают, что а, психика человека имеет свое строение. Это строение состоит из трех основных постулатов. То есть есть первый постулат, это называется МАНОС или УМ. Это такая структура, которая отвечает в целом за все функции организма, как ни странно. То есть мы думали, что нервная система это и гормональные функции – это основа регуляции организма. Но когда я учился в мединституте в Самарии, меня это всегда очень волновало, потому что я никак не мог понять. Ну вот, допустим, нервная система, когда она работает, откуда она берет силы? Сама. И мне никто из физиологов не мог объяснить, а сейчас все становится понятным, что нервная система берет силы из праны психической энергии, которая имеет тонкую природу. То есть она питает нервную систему силой, а прана или психическая энергия рождается самим желанием души жить. То есть мы души, я душа, то есть это такая невидимая структура, которая находится в области сердца. Это невидимая структура и имеет энергию сознания. Что такое сознание? Это энергия, пропитывающая все наше существование, не только наше тело, потому что, допустим, мы много песен поем, поем о том, что мы любим, но любовь ⁇ это контакт же, связь с кем-то, и эта связь, она невидима, и она никакими законами подтверждения современными описаться не может, то есть никто ее не измерял, эту любовь, и она чувствуется в сердце, и есть контакт между людьми. «Моя любовь на пятом этаже, почти где луна, моя любовь, наверное, спит уже, спокойно, во сна». Видите, это указывает на контакт, то есть человек как будто бы связан со своей любовью. И а, вот этот факт, того, что сознание, оно пропитывает не только внутри нас, нас, но также и снаружи. Он также и указывает на наши болезни и на нашу жизнь вообще в целом. Как мой любимый преподаватель в Самаре кожных болезней Орлов Евгений Владимирович говорил что все болезни от удовольствия, от, от, все от, болезни от ума и одна от, от удовольствия. Он намекал на свою специальность таким образом. Он преподавал кожные и нейрологические заболевания. И все болезни от ума означают, что есть связь, у нас между нами и другими людьми, между нами и событиями в жизни. Эта связь чувствуется реальной, она давит на, на человека. Поэтому вы мне и говорите, что я не могу жить, мне очень тяжело. Вы говорите об этом давлении. У вас же все нормально, вы кушаете, спите. То есть у вас с точки зрения тела оно не болеет, более-менее нормально живет Вас давит события и ваша жизнь. Вот об этом как раз и речь. Это и есть тонкое тело ума или манас, в котором это все происходит. Это тонкое тело, оно регулирует функции всех органов и систем. У него есть каналы определенные, которые называются шротосы. Эти каналы психические. Они поддерживают здоровье во всех органах и системах нашего организма. Ну то есть каждый шротос отвечает за свой орган, причем он регулирует его функции психически. Поэтому у каждого органа есть свой характер. И определенные психические черты характера, они влияют на каждый орган по-своему. Например, если человек обижается, страдает сердце. Если человек гневается, страдает печень. Если человек перенапрягается в работе, страдает кишечник. Если человек в целом перенапрягается в жизни, страдает позвоночник. Если человек... Как он говорит, все принимает близко сердцу, то страдает мозг от этого инсульты у руководителей часто, или инфаркты. Если человек в отчаянии действует, он чувствует, что он не справляет, страдает суставы и так далее. Ну то есть. Кроме вот этих вот шротасов, которые связывают нашу психику с органами, у нас также есть еще нади, психические каналы, которые связывают нас с жизнью. То есть эти психические каналы, они не заканчиваются внутри тела, они выходят наружу и соединяют нас с окружающим миром. Психические каналы а, тоже нуждаются в энергии. И ум имеет пять чувств. Не наше тело. А ум имеет пять чувств, потому что эти чувства, пять чувств, связаны с органами чувств. Есть, допустим, орган чувств — глаза, а чувство, которое принадлежит уму, называется зрение. Это чувство зрения. Видите, у нас даже слово есть «чувство», но мы не знаем, что это такое. Веды объясняют, что душа вместе с тонким телом не погибает после смерти. Человек остается тем же самым после того, как погибает грубое тело. Чувства также остаются живыми. И чувства принадлежат уму, не грубому телу. По этой причине иногда бывает так, что человек может пользоваться чувствами без органов чувств. Также лаванга. Этот пример всем знаком, что она могла видеть людей, но у нее глаза ничего не видели. Они даже были закрыты. Она их даже не открывала. Таким образом, можно этот пример использовать для того, чтобы понять, что такое чувство зрения. То есть чувством зрения можно смотреть без глаз, если ты овладел этой способностью. Для того, чтобы овладеть такими способностями, существуют определенные практики, которые тоже ведомо описаны. Но этими практиками часто пользуются, и не обязательно зная, как это делать. Это просто человек чувствует интуитивно. Например, старшие часто видят обман в глазах своих учеников или родителей в глазах детей. Они смотрят и говорят, ты почему не врёшь? У них доказательств никаких нет в это время. Они пользуются восприятием своим тонким пространством. Они видят, как изменяется сознание, восприятие ребенка, и они на основе этого делают вывод. Можно ли так делать или нет? Потому что, когда я проводил консультацию, беседу, у многих возник вопрос, а почему ты позволяешь себе разговаривать с людьми, не сделав глубокий опрос, не видя того человека, о котором ты говоришь? Это то же самое. Потому что точно так же можно своему ребенку сказать, ну, не говорить, что ты меня обманул, если у тебя нет доказательств, и ты, ну, как бы не основываешься на, на логике, тем, что ты делаешь. Таким образом, если человек хорошо понимает, как действует тонкое тело, то возможности общения, они становятся другими. Каждое чувство человека предназначено для того, чтобы отдавать счастье другим людям. Так чувство зрения, оно не только получает информацию, как это говорится в физиологии, на сетчатку глаза, и там это все трансформируется в восприятие, а также чувство зрения и отдает информацию. Например, часто мы замечали, что мы, если смотрим кому-то в затылок, особенно женщинам, у них чувство в 6 раз сильнее, чувствительнее, чем у мужчин, чтобы вы знали, то часто женщина может обернуться, если на нее смотреть сзади. Знакомая ситуация? Знакомая. Но на, на затылке же глаз нет. То есть человек среагировал просто на чувство зрения, которое дало определенный сигнал. То есть, видите, не только в глаза идет, но также и из глаз. Это надо все знать. То есть чувство зрения имеет огненную природу. То есть взгляд может обжигать. Не жарко стало от твоего взгляда, некоторые говорят. Ну, то есть, это. Все описано. Я не то, что что-то придумываю, это все описано в священных писаниях, ведах и каждый, каждое чувство связано со своими функциями какими-то. И это тоже надо знать, потому что и также надо знать, зачем они нужны. Самая главная идея всех пяти чувств, это чувство самое важное чувство, это чувство слуха. Оно связано с разумом, о котором мы тоже поговорим. На следующем месте стоит чувство осязания. Это как раз половое чувство, с этим связано, с чувством осязания. Это очень важное чувство для человека. Дальше на третьем месте стоит чувство зрения. Следующее чувство — это чувство вкуса. И на последнем месте стоит чувство обоняния. Все чувства предназначены для того, чтобы ум получал энергию счастья. Это как раз и есть та прана или жизненная энергия, о которой говорят священные писания, древние веды что эта энергия крайне необходима для жизни человека. То есть человек не может жить без счастья. Если он не получает счастье, значит тогда органы нашей системы в организме тоже не получают счастья, и мы становимся больными или психически, или физически. Другими словами, без счастья жить невозможно. Хоть какое-то счастье в жизни должно быть. Но если человек живет в депрессии, значит у него развиваются хронические заболевания постепенно. Итак, причина хронических заболеваний — это неправильное восприятие мира. То есть чувства не получают нужной энергии счастья не потому, что ее в этом мире нет, как нам кажется, а потому что неправильно работает другая тонкая структура, невидимая, которая называется буддх на санскрите или по-русски разум. Разум — это как раз и есть та структура, которая предназначена для того, чтобы обеспечивать нас счастьем в то время, когда его не увидишь. Ну то есть разум имеет такие функции. Он может а, вызвать у человека оптимизм, энтузиазм. Он может поставить цель и достигать ее. То есть разум может направить куда-то наше сознание в какую-то сторону. Он имеет в своем арсенале энергию знания. Что такое хорошо и что такое плохо, это функция разума. Он просто получает счастье и обдумывает то, что ему нужно для счастья. Чего не хватает, он ум думает, в уме мы думаем, а разум принимает решение. Человек не может в уме принять решение, принимает только разумом решение. И отсюда интересная связь. Как вы думаете, когда человек выпивает, что происходит самого главное в его жизни в этот момент, когда он выпил просто? Самое главное, как вы думаете, что происходит в это время? Счастливы это понятно. Разум перестает работать. Фактически спиртное просто выключает разум, так оно действует на тонком плане. И поэтому и становится хорошо, что проблем-то нет. Проблемы же все в разуме находятся. Это разум человеку говорит, вот это проблема. В уме проблем нет. Он просто хочет счастья и все. Если счастье есть, то проблем нет. Понимаете, то есть, допустим, человек чувствует себя счастливым, проблем нет для ума, а разум говорит, ну как нет проблем, у тебя есть любовница, ты как бы обманываешь жену, это разум так себя ведет, представляете, гад такой. Так как у животных активно работает ум, чтобы вы знали, у животных функции ума не ограничены. И больше того, органы чувств у животных гораздо сильнее работают, чем у человека. Вы все это знаете, что собака лучше не ухает, орел, лучше смотрит, чем мы. И так далее. Половое чувство тоже у многих животных гораздо лучше развито, чем у человека, чтобы вы знали. Мы в этом плане тоже не, про... не спрогрессировали слишком сильно. Единственное наше преимущество заключается в том, что у животных нет понимания любовницы, понимаете, у них нет разума. У них нет совести и нет морали. Поэтому они все голые бегают и не одеваются. Что они не понимают, что в этом есть смысл какой-то. Итак, разум — это функция, только принадлежащая нам, разумным существам. Видите, слово «разумное существо» означает, что есть разум, он работает, функционирует. Итак, разум предназначен для того, чтобы наполнить человека счастьем. Разум перенаправляет свою функцию с помощью знания. Знание человек получает в разум через звук. Это самый основной способ получения знания. Потому что знание, которое получается через зрение, через образы, допустим, мы смотрим фильм, оно тоже присутствует, но оно больше предназначено для того, чтобы сделать ум счастливым, нежели для того, чтобы что-то понять. Потому что, когда человеку просто говорят о чем то важном, то в это время человек не сильно рассматривает того, кто говорит. Правда? Для нас вера человеку не означает, что он симпатичный, хорошо одет, хотя это имеет, во-первых, очень важное значение. Вера означает, что этот человек мне изменит жизнь. У меня есть в этом, в этом чувство, есть представление, что это так. Вот, например, девушке на втором ряду, с которой мы разговаривали а, буквально 5 минут назад, 10 минут назад, ей сейчас стало легче. Дайте ей микрофон. Я, может, ошибаюсь? Сейчас мы проверим. Но она должна говорить правду. Сейчас. Не подыгрывать мне. Скажите, вам полегче стало? вот Как будто вас расслабило чуть-чуть так? Да, И стало легче. Но когда мы с вами поговорили, ведь легче еще не было? То есть, я А, то есть, вас помогло, что вы мне увидели, да? Вам это помогло? Видите, сначала чувство зрения важно. Но вам легче, потому что я говорю. Если бы я молчал, вы просто меня видели. Вряд ли вам бы было легче. Ну, спасибо вам, спасибо. Я то, что вас спросил, это очень важно. Можно микрофончик взять? И мы потом вернемся к этой теме. Что значит легче и что значит тяжелее? Мы будем говорить об этом, потому что Легче означает наполнение чем-то. Человек чем-то наполнился, ему стало легче. Когда ему чего-то не хватает, ему становится тяжелее. И это что-то называется энергией счастья. И эта энергия, она наполняет человека через звук. Когда человек с верой слушает что-то, он может получить счастье, если это связано со счастьем. Или наоборот, страдание. Например, если человек с верой слушает о войне, где где-то война развивается, то это даст ему не счастье, а страдание. А если он слушает что-то более возвышенное, тему какую-то более возвышенную с верой, тогда это приведет к счастью. Но вера не рождается просто так. Анализ, например, это тоже хорошая вещь. Например, кто-то не может сразу слушать с верой того, кого он не знает, и это хорошо, потому что это признак разума. Иногда люди всех подряд слушают с верой. Это не признак большого разума. То есть сначала человек изучает, он пытается понять. Но девушка, видно, слушала мои лекции до этого, и поэтому она, ей легче уже принять то, что я говорю. Итак, мы с вами сейчас изучаем то, что описано в древних священных писаниях. Это не то, что только в ведах описано. Я подобную информацию изучал и читал, и в Библии, и в, в, в Коране, везде все одно и то же. Почему я опираюсь на веды? Потому что там просто есть одно дополнение, там все это описано чисто э, механика, то есть разобрана механика психики. Везде говорится, что надо так жить, надо вот это делать, вот это так что есть последствия, есть события, есть последствия, везде об этом говорится, но не везде описано, как это работает чисто технически. А мне именно этот вопрос интересовал, потому что я пытался разобраться во всем детально. Сейчас мне это помогает читать лекцию. Итак, жить с помощью ума означает просто идти и делать то, что нравится. Жить с помощью разума означает остановить себя в какой-то момент и попытаться поменять свою направленность своей жизни. Если ты чувствуешь, что вроде бы тебе это нравится, то, что ты делаешь, но последствия почему-то становятся печальными. И человек начинает думать уже о том, как бы ему настроиться и как бы ему сосредоточиться на жизни, чтобы последствия тоже были хорошими. Например я, допустим, поговорил с какой-то девушкой очень ласково, а рядом стояла жена. Вроде бы мне было хорошо в это время, но потом как-то не очень. Потому что <связано> жена почему-то не понимает, что мне было хорошо. У нее какие-то свои взгляды на то, что я, как я должен был себя вести с этой девушкой. Я просто привожу этот пример, чтобы понять, чем отличается деятельность ума и деятельность разума. Он, он Ум он не разбирается в том, что хорошо, что плохо. Он просто делает то, что нравится, и все. А разум делает то, что впоследствии дальше может принести стабильную и счастливую жизнь. И для того, чтобы эта стабильная и счастливая жизнь была, человек должен в своем разуме на что-то опираться. Он должен опираться на, на какую-то систему ценностей. И по этой причине существуют священные писания, в которые люди верят. Зачем эта вера нужна? Это как раз и есть то, на что разум опирается. Когда человек изучает Священное Писание своей вере, ничего не меняя, подчеркиваю еще раз, вот, то он таким образом обретает способность менять свою жизнь к лучшему. И для этого не нужны какие-то особые практики, техники там, и так далее, чем сейчас изобилует наша жизнь. Для этого есть просто классический способ, есть классическое понимание «не убей», не прелюбодействуют, там и так далее. Есть классические вещи, которые всегда человека спасали от не, ну, неправильных последствий и всегда будут спасать. Они во всех священных писаниях описаны просто немножко по-разному. Это все зависит от наклонности человека, его э, интересов, взглядов, культуры, в которой он живет и так далее. То есть священное писание для этого и предназначено, чтобы в той среде, в которой человек живет, ему было комфортно развивать свой разум. Есть еще третий компонент тонкого или психического тела, то есть разум контролирует нашу жизнь и ее меняет. В уме жизнь проходит сама, и там же возникают последствия нежелательные, то есть в уме находится судьба, разум меняет эту судьбу, разум может поменять судьбу. Некоторые думают, что ничего не поменяешь, это бред, разум может поменять судьбу, он ее меняет. В уме судьба происходит, судьба есть, есть причина и следствие, есть поступок, который всегда несет за собой последствия. «Ты за это ответишь», мы говорим. Откуда мы знаем, ответит он или нет? У нас в сердце есть это чувство. Это означает, что это очень похоже на правду. И потом мы, когда видим, что он ответил, он говорит, «Вот видишь, я тебя предупреждала».